Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала, по каким-то причинам еще не ставшие подписчиками. В эфире очередной выпуск новостей о законности деятельности группы компании «Реклама на кнопке лифта», ООО «Бизнес-Медиа», Анны Харитоновой, ее соучредителя И.П. Жилинкова, супруги последнего известной большинству франчайзи Жиленковой Татьяны Александровны и новых лиц, появившихся на горизонте расследования. Начнем. После того, как я при максимально неприятных обстоятельствах познакомился с третьим участником группировки «Бизнес-Медиа», я решил ознакомиться с его послужным списком из открытых источников. Деятельность Жиренкова как ИП была прекращена в 2015 году. Сервис за честный бизнес услужливый предложил мне ознакомиться с прочими записями в реестре, где в руководителях либо учредителях значится эта фамилия. И вот тут-то оказалось гораздо интереснее побродить. Это не одно закрытое ИП, это список из десятка ООшек, половина из которых ликвидированы. Жмем на первую попавшуюся, щелкаем графу финансовой отчетности. Не за один год информации нет. Смотрим, что же себя представляет в плане учредителей данная ОООшка. Спутник Комплект. Обращаем внимание на наличие конкурсного управляющего, указывающего на банкротство данной ОООшки. ОООшки, на минуточку, единоличным учредителем которой являлся Желенков Е. Известный нам как главный учредитель ООО бизнес Бизнесмедиа. Желенков в мозгу которого зарождаются схемы отжатия франшизы и варианты ее перепродажи. Желенков, криминальный гений, которого в моем случае подтолкнул его к фальсификации преступления. На этот раз рассердил ты меня всерьез. Кстати, бродя по этим ОООшкам, мы начинаем путаться, где, кто и какие посты занимает. И если в бизнес-медиа руководитель Анна Харитонова, то в ООО «Спутник рекламы» уже жиленков при прочих равных учредителях. Прямо карточная колода. Попутно выясняю, что ИП Желенкова ТА еще не закрыто, видимо, в процессе. А для того, чтобы попытаться всунуть мне деньги без документа и обвинить в преступлении, Желенкова закрыла счета. Бродя по этим подземельям цепочек ООО с одинаковыми директорами, либо учредителями, я наткнулся на Харитонова Сергея Васильевича. ИНН будет в описании. И у меня прямо отлигло. Все сложилось, Наша Троица превращается в покерные две пары. Комбинация не самая сильная в этой игре, но для блефа годится. Счет пришлете в отель. Счет насчет счета. На счёт Граф считает счета на своем счету. А именно блефом и выглядит обещание баснословных прибылей в устах продавца и на используемых в качестве рекламных площадок интернет-ресурсов. И, наткнувшись на эту фамилию, передо мной открылись новое понимание заработка на невозврате. Если Харитонова не возвращала мне 250 тысяч, то ее однофамилец имел в активе проигранные суды на десятки миллионов. А количество их таково, что в сумме невыплаченные по обязательствам деньги переваливают за сотни миллионов. И вместо возврата ликвидация предприятия. И если мы начинаем переходить по ссылкам директоров и учредителей в этом сегменте, то видим, что большинство ООО, бывших под началом этих людей, ликвидировано. Думаю, Хритонов Сергей Васильевич сейчас очень признателен своей однофамилице за образовавшийся в сети интерес к его персоне. Более того, интерес вполне закономерно может возникнуть и у органов, которые по инициативе вездесущего гражданина Желенкова, пытающегося на диалоге двух хозяйствующих субъектов построить обвинение в деянии, предусмотренным Уголовным кодексом, будут пытаться понять, где тут состав преступления. К слову, подсчитать сумму задолженности предприятий, руководимых Харитоновым СВ перед своими кредиторами, не представляется возможным, так как по одной только ООО УК Сельмского округа города Курска подтвержденная судом задолженность составляет более... А как мы помним, руководил Сергей Васильевич 14 такими компаниями, а еще 12 был учредителем. И лишь две из них на сегодняшний момент действующие, остальные ликвидированы. В общем, такие вот однофамильцы у нашей Анны, проживающие с ней в одном городе. За установлением более тесных связей, чем одинаковая фамилия, возможно, придется съездить в курс. Но чего не сделаешь ради благого дела. Под конец сегодняшнего выпуска озвучу вопрос Анне Харитонова и Евгению Желенкову. Считаем ли мы сделку? описанную в предыдущем выпуске, после которой меня арестовала группа захвата из заделы по борьбе с организованной преступностью, совершенной. Или же она была придумана исключительно для инициирования моего захвата и документ, подписанный сторонами, юридической силы не имеет. На этом сегодня все. Ставим лайк, если это видео оградило вас от контакта с названными в нем людьми. Жмем колокольчик, если не хотим пропустить следующий выпуск. И обязательно отмечаемся в комментариях, если есть вопросы или мнения. Как вы поняли, свежие выпуски о расследовании незаконности действий ООО «Бизнес-Медиа» выходят регулярно на этом канале до того момента, пока решением суда канал не закроют. Либо фигуранты расследования не будут наказаны должным образом и не вернут деньги обманутым франчизеям. Увидимся в ближайших видео.